Добрый день! Вы на канале компании Радио Сила. Сегодня мы хотим вам рассказать о автоинформаторе AIR 104 Это устройство предназначено для воспроизведения предварительно записанных речевых сообщений через внешнее громкоговорящее устройство или для передачи речевых сообщений в эфир, при совместном использовании с радиостанциями. Может использоваться для речевого, говорящего оповещения на автозаправках, торговых комплексах или при настройке и проверке радиосвязи. Чаще всего вся реклама, которую вы слышите по рации в машине, воспроизводится именно через автоинформатор. Упаковки как таковой и нет. В комплекте мы видим само устройство, Инструкцию на русском языке. И два разъема для подключения. Разъемы могут быть как на 4 пина, так и на 6. В зависимости от того, какую, допустим, радиостанцию вы планируете подключать. С лицевой стороны находится небольшой дисплей. 4 клавиши управления. И небольшая подсказка по настройке автоинформатора. Питается данное устройство от напряжения в 12 вольт. К верхним проводам мы припаиваем разъем для подключения к радиостанции. Кстати в инструкции есть схема подключения по цветам, какой провод, куда припаивать. На нижний вывод мы соответственно припаиваем штекер для тангенты. Такое подключение весьма удобно, так как отключив автоинформатор, радиостанцию можно использовать непосредственно по назначению. Итак, мы запаяли разъем и подключили автоинформатор к радиостанции. Давайте проверим, как он работает. Для выхода в меню зажимаем клавишу ОК. Вот у нас появилось меню. Как видно из подсказки, тут 5 пунктов. Контрольное воспроизведение записанных сообщений. Установка звукового сигнала в конце сообщения. Временный интервал между воспроизводимыми сообщениями. Непосредственно запись и сброс сообщений. Давайте запишем пробное сообщение. Для этого заходим в пункт меню запись. Нажимаем ОК. На дисплее у нас заморгалась соответствующая надпись. Теперь с помощью тангенты. Мы запишем сообщение. Раз, два, три, проверка связи. Таким образом, можно записать до пяти сообщений, общим временем до четырех минут. Для выхода обратно в меню, кратковременно нажимаем Escape. Или для выхода в рабочий режим, удерживаем эту клавишу. В меню временный интервал, мы можем задать интервал с точностью до одной минуты. Минимальный интервал 10 минут. Выставим 15. Удерживаем escape. 2-3 проверка связи. И вот мы видели, у нас было записано одно сообщение и радиостанция его сразу же повторила. Также теперь дисплей у нас отображает, сколько времени в минутах осталось до повторного воспроизведения. Давайте еще раз воспроизведем это сообщение. Входим в меню. Раз, два, три, проверка связи. Качество звука воспроизводимых сообщений довольно-таки неплохое. В меню мы можем установить звуковой сигнал. В конце сообщений заходим в соответствующий пункт меню где у нас при значении 3 0 звуковой сигнал отсутствует при значении 201 звуковой сигнал воспроизводит в конце Раз, два, три, связи. вот теперь мы услышали звуковой сигнал в конце нашего сообщения как мы видим настройка автоинформатора не требует особых навыков, достаточно включить его между тангентой и радиостанцией и произвести интуитивно понятные настройки согласно прилагаемой инструкции.